Несколько минут осталось, чтоб с тобою встретиться я смог Ты только проснувшийся, еще не распустившийся цветок Было это суждено, нам глазами встретиться с тобой И теперь покоя нет, этот мир мне нужен лишь с тобой ты моя принцесса, в жизни нет без тебя мне места. Ты резинцами только смахни, я тебе подарю пол земли, пол земли. Ты моя принцесса, в жизни нет без тебя мне места. И вишневые губы твои шепчут мне о а любви, о а любви. С тобой, словно льдо мне сердце обожло, между небом и землей, быть хочу я лишь с тобой одной, и не надо сомневаться в том, что крепче нет моей любви, Я уже с тобою рядом, ну еще немножко подожди.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 Счастье вижу я в глазах твоих Пусть недолго, но одной Быть пришлось тебе в мыслях свои. Будем до конца мы вместе Счастье нам с тобою суждено И теперь, моя принцесса Я могу сказать тебе одно ты моя принцесса, в жизни нет без тебя мне мест Ты ресницами только взмахни, я тебе подарю пол земли, пол земли, ты моя принцесса, в жизни нет без тебя мне мест И вишневые губы твои мне о любви, о любви